Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Радио Видеокод. Мы начинаем наш вечерний эфир а, в 22 по Москве. Я хочу рассказать вам одну историю. Тоже, а, как всегда, у нас про нас, про инвалидов, в общем-то, волю в суде. Колпина, Колпина, Свет одинокой звезды. Тронулся поезд, А мы опоздали за счастьем. Там на углу Пролетарской танкистов цветы. Помнят двоих Жизнь свою безрассудно губящих, Там на углу пролетарской танкистов труба, Знает двоих, что в молчании сидят на скамейке. Месяц сходил, все молитвы, прочитанный чай, выпит до дна и дымят сигаретой вечерней. Долго я знаю того, кто в семнадцатый раз, За три часа зажигает огонь под собою, кто говорит непонятные людям слова, Там на углу расстаемся уже не впервые мы. Там на углу пролетарской танкистов зака След самолета и неба над детской больницей. Знают они, что ни в чем он не виноват. Мы расстаемся, а после он часто мне снится. Там, на углу пролетарской танкистов, рассвет, скоро наступит такой, чтобы мы повстречались. Колпина, Колпина, куплен обратный билет, тронулся поезд, и вот мы навеки расстались. Колпина, Колпина, куплен обратный билет. Тронулся поезд, и вот мы навеки расстались. Вот такая песня, дорогие радиослушатели. А... Эта песня а нас всех, э, а нас, в общем-то, всех, кому приходится испытывать э, трудности в поиске работы, хотя мы в основном, в основном люди все практически здоровые, вот и ноги у нас есть, и руки, уши, глаза, голова, все, все, что нужно, у нас есть. Вот. Но нет у нас немножко связи с этим миром. И поэтому, в общем, сложно с работой. Так вот. Опять-таки, ищем работу. Ищем работу, но пока что люди... Вот друг мой, про которого я пою, возможно, уедет. И мне неизвестно, когда мы с ним встретимся. Может, эта песня. Но я надеюсь, что все таки Конечно, мы расстанемся, но я надеюсь, потом все равно встретимся. Будем, может, уже не совсем мы, изменимся как-то, но надеюсь, что к лучшему. Все-таки будет что-то такое, что перевернет жизнь его и его семьи. И а, просто даст, и, даст им возможность... Не существовать, а именно жить в полную силу. Вот на это я очень надеюсь. Вторая песня у нас будет... У нас будет длинная и грустная. Длинная и грустная песня. Это будет у нас песня про... Это будет у нас песня. А вот тут даже видео есть. Песня про одинокого Амура. Одинокий Амур, Пролетая над лесом, Выпускает стрелу, Выпускает стрелу, И она попадет, Попадет прямо в сердце, а Он не знает кому, Сам не знает кому. И стрела попадет, Попадет прямо в сердце, а Он не знает кому, Сам не знает кому. Если вечером ты как-то шел по дороге И почувствовал друг в сердце сильный удар, Знаю уже улетел, То тому одинокий, Неизвестно куда, Неизвестно куда. Как же сердцу понять, Как же сердцу поверить, Что с любимой твоей Повстречаться он смог. Ты запомни, мой друг, Ведь Амур не священник, Он ведь просто стрелок. Одинокий стрелок, ты запомни, мой друг, Ведь Амур не священник, он ведь просто стрелок, Одинокий стрелок. Вот промчались года, и в краю неизвестно, и любимую вдруг и свою повстречал, не тамур, не стреляй, не стреляй в ее сердце, ты тогда закричал, ты тогда закричал, не тамур, не стреляй, не стреляй в ее сердце. Ты тогда закричал, ты тогда закричал. Посмотрев на тебя, Он слегка улыбнулся, А потом сделал вид, Что ее не узнал. А потом ты сказал, Что амур промахнулся. И в тебя не попал, и в тебя не попал. Вот как прежде опять ты идешь по дороге, по дороге любви, что не видно конца, а над лесом летит, то тому одинокий. Разбивая сердца, разбивая сердца. А над лесом летит тот Амур одинокий. Разбивая сердца, разбивая сердца. Вот, тут был у нас какой-то... Какое-то сообщение было, пришло. Эм, я эм, жду, конечно, вас, дорогие дорогие соискатели и эм, э, инвалиды, да, и также и работодатели тоже. Все могут писать и заказывать э, музыку или свою какую-нибудь. Историю рассказать, не, представить свои работы. Так. Третья песня. Третья песня у нас тоже. Третья песня у нас тоже. М -м -м. Она у нас... Она у нас... В общем-то, ее замечательно исполняет Олег Баранов. Вы ее, наверное, уже слышали. Ну, если не слышали, я ä, вам ее спою. Я вам ее спою, потому что... Подожду еще, может быть, кто-нибудь к нам а, присоединится на наше радио. Радио здесь есть, на этом сайте, но м -м, вот оно начиналось. Начиналось оно как радио, радио банка услуг. Это мы мои курьерские услуги, услуги а, на этом сайте. И также психологическая помощь и а, школа любви. И вот я снимал про наш э, банк, но ну, это шуточное название банк. Но услуги реальные. Вот также я снимал это радиобанка, раньше называлось Радиобанка просто. Вот. Потом было радиокомпот. Я подумал, что э, радиокомпот, но я сначала рекламировал тоже различные э, организации свои и э, различные для инвалидов. Ну и свой в основном сайт тоже. Перспективы. Э, все, все уже тоже видели книги э, наших. Э, наших тоже ребят, которые... Э, творческие работы, которые выпускают тоже инвалиды. Вот. И в общем-то это радио, оно собственно здесь. ну как вы понимаете, это тут не тот формат. Вот сейчас уже делается сайт. И э, есть, вообще-то, они, все эти наши радио, в группе, в группе, в группе. Собственно, в группе этого банка услуг. Вот они все собраны. Так как у нас не было на наши услуги заказов, а, кстати говоря... Кстати говоря, если посмотреть, то тут, собственно, вот они. В банке был тариф. Раньше был тариф вообще смешной. 700 рублей за 4 услуги. Но почему-то к нам никто не обратился. Ну и, в общем-то, наверное, слава богу, потому что 700 рублей все таки это... Тариф, наверное, за одну услугу, а не за четыре. Но мы так решили сделать, потому что, ну, все равно заказчики, какие-никакие, мы же для них работаем, неизвестно. Кому-то и психологическая помощь нужна, или доставка срочная, мало ли чего. А теперь мы сделали так, что тариф спокойно у нас составляет 3000 рублей. Но можно приобрести наш пакет а, услуг за 2000 и действует это приложение месяц. И, собственно, тут все, э, все то же самое. Мои курьерские услуги по Ленобласти, доставка по Ленобласти, также э, размещение э, сайта э, заказчика на целый год, э, создание сайта на Викс, я вам показывал. да Я создаю сайты на Викс, продвигаю в ТОП. Ну, он, в принципе, сам продвигается, но все равно надо над этим работать. В поисковой системе Google. В Google я исключительно это делаю. Вот. Вот, собственно, и сайт, на котором работают, подрабатывают на у нас несколько человек. И планируется еще обучение. Поэтому, конечно, нам хотелось бы видеть и заказчиков, и партнеров. Вот, потому что это будет большая помощь инвалидам. ну Согласитесь, что подработка в 500 рублей это, конечно, не фонтан, но 500 рублей в месяц это уже, допустим, у нас проездная карточка, а 545 она стоит. А где-то в каких-то городах это и, по, это и побольше. 500 рублей. То есть, где проезд дешевле, там это, соответственно, деньги. Конечно, если бы была возможность платить именно так сказать, из фона и из бюджета заказчика инвалидам, да, то было бы совсем прекрасно. Вот. И... Замечательная у нас вообще организация благотворительная. Не региональная, но, а, может, да, а может даже вообще российская благотворительная организация будет потом. Вот, также консультации психолога онлайн. Там э, вещь так, э, такая, система такая, что есть сайт. Соответственно, на сайте вы можете задать вопросы, и получить ответ. Это абсолютно безвозмездно. И консультация на сайте тоже абсолютно безвозмездно И потом первая идет консультация онлайн по телефону или скайп, там как это у вас э, пойдет, как вы договоритесь, она тоже первая, она тоже э, всегда бесплатная, потому что это пробная, потому что человек не всегда может работать. Определенный человек с психологом, там могут быть какие-то... Вот, и, соответственно, а вторая, она стоит от 500 рублей, да, но это не для приобретателей наших пакета услуг. А также доступ к вебинарам школы любви» тоже вы можете посмотреть. Так вот, это предложение действительно с 1 августа по 1 сентября, и весь этот пакет стоит 2000 рублей. Вот, такое вот у нас предложение. Вот о чем это я, о том, что все э, наши э, выпуски, пока нет сайта, э, радио-видеокод будут размещаться в группе "Банк услуг" идите всем. Вот вы будете, э, если заходить, да, и эту группу, собственно, я и буду продвигать и э, объявляю я. Конкурс э, за репост. Да, конкурс за репост. Сейчас у нас э, э, конкурс за репост. Это такая вещь очень распространенная. Вот. В качестве приза у меня есть замечательный велосипед. Э, э, замечательный, просто неубиваемый не, не велосипед. Он, правда, не складной, но можно его сделать складным, если кто знает. Велосипед он, э, называется Кама. То есть, очень такая мощная машина. Единственное, что а, подкачивать колеса надо... Ну, они... Если вы куда-то очень далеко едете, конечно, надо а, брать с собой... Не то, что там надо камеры менять. В принципе, камеры там нормальные. Вот почему я новый велосипед не предлагаю. Конечно, все нормальные группы предлагают какой-нибудь новый крутой велосипед. А я предлагаю... Предлагаю этот, потому что, а, потому что он а, у меня есть. Ой, да. Так, третья, значит, песня у нас. Пока у нас... Ä, да, вот репост. Собственно. А, собственно, чего репост? А, собственно, вот этого выпуска. Да, собственно, репост вот этого выпуска. Потому что эту группу, видите, здесь, собственно, только один я. И все, больше никого нет. А это не очень хорошо. Не очень хорошо. Потому что, ну, действительно, мы же предлагаем вот вы... Думаете, вот бизнес, бизнес, вот реклама, реклама. Какой вот бизнес? Это чи Чистейшей воды благотворительность. За 2000, да, и и доставка в Ленобласть, и размещение на сайте, и создание сайта на Викс, и консультации, и все, все, все. Все за 2000 рублей, да. Если бы мне предложили, я бы не раздумывая, согласился. Вот. Ну, но, но я не знаю, как бы что... Мы уже, по-моему, с начала лета начали эту замечательную акцию. И э, ждем, конечно, мы. Это он называется банк услуг, то идите все, идите все. Мы. Ну, нет, все, конечно, все, конечно, не приходите, потому что мы тогда просто не справимся. Но идите все, но как бы потихоньку. По, потихоньку, по несколько по одному человеку там допустим в неделю даже его тоже очень будет неплохо если вы придете в итоге к нам нет на это группа нет сюда на, на нее не надо под, подписываться подписываться не надо а вот именно будет у меня конкурс за репост именно моего вот этого выпуска радио видео -код. вот может быть для кого-то велосипед кама это как бы не.. Ну, не знаю, не знаю. Вот. А как будет Как будет победитель? Выбираться? Выбираться будет победитель. А, победитель. Как будет.. Вот это вот это вот я, к сожалению, еще не продумал. Ну ладно. Я спою песню. Спою песню про любовь. Спою песню про любовь. Вообще-то не столько даже про любовь, сколько про... Да, про, ну, про все Про голубей, про любовь, про, про судьбу. Вы ее уже, наверное, слышали. <клёх> Ру ручные голуби. Да что ж вы сделали? Зачем любовь в мою вы унесли в страну далекую, там за пределами, оставив сердце мне, лишь только сны, в страну далекую, там за пределами, оставив сердце мне, лишь только сны. Судьба жестокая, судьба разлучница. Как же посмела ты нас развести? Ручные голуби летят над тучами. Любовь, любовь мою не возвратить. Ручные голуби летят над тучами. Любовь, любовь мою. Не возвратить. Летите, голуби, летите, ангелы. Судьба разлучница, ты не удел. Я сам лечу к тебе, моя желанная, в страну далекую за тот предел. Я сам лечу к тебе, моя желанная. В страну далекую за тот предел вот дорогие радиослушатели вот такой у нас получился выпуск воскресный в прямом эфире ну соответственно в каком же еще но в принципе конечно увидите то вы его уже в записи а прямой эфир у нас начинается Утром в 5.30 по Москве. И вечером в 22 по Москве. А, вот такие у нас радостные новости. И здесь они все будут. А, наши выпуски. Пока готовится сайт. Они будут здесь. Потому что я не знаю. Ну может быть еще будут на моей странице. Или а, в каких-нибудь из группах. Возможно тоже будут. А, во всяком случае вот. Этот выпуск будет, а остальные, <coughs> остальные будут ä, здесь размещаться, потому что на сайт, ну, на наш на, на рекламный шалаш, куда их ставить сайт, там и так информации достаточно много и там и видео и все. Вот, поэтому ä, вот на моей странице они будут размещаться. вот это собственно собственно я с гитарой но я тут по моему даже не знаю пою или я не пою тут <с> ну неважно Вот. ждем ждем его конечно вас потому что вы видите песни из моего плейлиста почти все послушали у меня вот песен собственно ну три собственно <с> собственно три Песня я могу вам исполнить. И э, нет, я могу еще, конечно, петь Акапелла. <смех> но, но я не знаю, насколько это будет вам интересно. Может быть, лучше вы споете под гитару, или как вы умеете, или что-нибудь что, что стихи. Стихи почитаете свои. Это будет очень здорово. А, вот. И свои свои же услуги предложите. Те же курьерские, или какие-нибудь еще, если вы в другом городе это тоже будет не лишнее. То есть у нас для инвалидов радио-видеокод это, собственно, и сделано. Вот, всего хорошего. До новых встреч. Собственно, до завтра. С вами был эфир радио-видеокод в воскресный вечерний. Всем спасибо, всем удачи. До новых встреч.